Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Владимир Леонидович Скопцов, поэт, певец, данчанин. А поэт он как? Свидетель эпохи, свидетель вечности. Вот мы сегодня, в общем-то, случайно встретились на одном мероприятии, на выставке. И я когда увидел, ну, подумал, обычно, вот столичный житель, гламурный, так Выглядит импозантно. Ну, привычное, привычное. Ровно до того момента, пока вы не начали говорить, а потом петь. Я сразу понял, что тут гламуром-то и не пахнет рядом. Ну, вы, наверное, сами лучше о себе расскажете. Вы же автор, по сути, гимна. Вот, современного гимна. Да, получилось так, что я э, автор, я написал песню, которую называют гимном народным гимном донбасса донбасс за нами называется эта песня я постарался вложить главные священные для народа донбасса и для россии смысл в эту песню у каждой войны в каждом переломном этапе истории возникают такие песни прощание славянки вставай страна огромная Ну и нынешняя война я ее классифицирую все-таки как третью мировую войну с православием можно так сказать Должна быть своя песня. Эта песня облетела весь земной шар в исполнении, которое мне нравится, на самом деле все меньше и меньше. Танцевальная мелодия не подходит к серьезным смыслам, заложенным в эту песню. Официальная версия — это марш, это гражданско-патриотическое воспитание. Mm -hmm. вот. ну, а авторская версия, которую я сейчас пою она будет первой среди равных, потому что в ней идеально расставлены смысловые акценты. Итак, Донбасс за нами.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 нас в кровавом пулюшке один за всех стоит и держит небосвод. Донбас в полнебоплане. И выбор строк Россия с нами, и с нами Бог в полнебоплане. И выбор строк Донбас за нами, и с нами Бог. по-другому звучит, конечно, прямо скажем. Можно тогда все-таки первый вопрос. Вы человек уже известный, наверняка приглашаемый, награжденный. Я посмотрел. Почему в Донецке остались? Если ты поэт должен быть предельно честным любая ложь как керосин щели растекаются по творчеству человека и это чувствует читатель даже не посвященный в нюансы личной жизни если ты пишешь о войне будь там Нельзя писать, как у Живанецкого, спорить до хрипоты, до рвоты о подъеме и крахе Голливуда, не видя ни одного голливудского фильма. И в данном случае военкурат поэзии – это тот человек, который живет вот у первоисточника. Я, мне выпала счастливая возможность вместе со своим народом разделять тяготы и лишения э, войны. И я живу принципиально вот уже 9 лет на линии фронта, потому что линия фронта проходит через Донецк. Сейчас, к сожалению, Донецк залит кровью. Если раньше только окраины подвергались массированному обстрелу, то теперь и центр города, и там, где я живу. Недавно прилетело 40 полный пакет, 40 градов полный пакет. И еще нужно сказать, что город без воды. Миллионный город живет уже более года без питьевой и технической воды. Честь и хвала каждому жителю Донецка, которые не бросили родину, потому что русский человек – это, вне зависимости от национальности, тот человек, который не бросает свою родину в час испытаний. Если бы не было тыла, то не было бы и фронта. Вот эти безымянные, хотя они ни в коем случае не должны быть таковыми, Водители, коммунальщики, учителя, врачи, пенсионеры, которые живут и не бросают свою родную землю. Для меня герои, для меня святые люди. И, конечно же, те, кто взял в руки оружие и защищает родной дом. Что такое родной дом? Это дети, это родители, это историческая память вот она семья. Чисто хвала народу Донбасса. Причем «Народ Донбасса» пишется с, два, два слова с большой буквы «Его Величество народ Донбасса». Это воплощение России на самом деле, форпост русского мира. Да. С единственной все-таки поправкой, что я никак не могу назвать Донецк тылом. Да, это, это не тыл. Да, это никак не тыл сейчас. Это многие годы уже. Это фронт. Это, фронт. это линия фронта. Вот это удивительно. День Люди живут в огромный город, существуют, по сути, на линии фронта. Да. Феномен. Да. И в то же время, вот мой друг Деки, он рассказывал, он же прошел войну в Югославии у себя, там в Сербию, и он говорит, я еду в аэропорт на Передок. Ну, аэропорт – городская черта. Угу. И вот я еду, мины, тогда 120 уложились мины у нас, мы думали, что это уже тяжелая артиллерия. Оказалось, нет. Хаммерсы потяжелее будут. И говорит, я возвращаюсь уже залатанный асфальт. И приезжаю в центр города, а там филармония, лето. И играет филармония на площади Ленина. Бьет фонтан. И артисты филармонии выступают для жителей, бесплатно жителей Донецка. Говорит, у нас этого не было в Сербии. Он, говорит, мы легли в подвалы, да. А здесь удивительный народ. И Деки, серп, он говорит, я знаю, за кого я воюю. Аналогичный, как пример, можно привести случай, допустим, Шустаковича, который да. написал... Вот, Первое, что пришло на нас... Наверное. Вот нас понимают блокадники, линеградцы, они очень четко понимают. Мы встретились вот сейчас на выставке Виктора Бута. А Алла, его жена, женщина, которой нужно поставить памятник, потому что она.. Не всякая бы женщина выдержала такую нагрузку. Она сама из Ленинграда родом. И она прекрасно понимает ситуацию и мы с ней заочно дружили и мои песни виктор будет слушал будучи в тюрьме и сейчас мы развиртуализировались мы дружим да, и мы на одной волне, вот благодаря исторической памяти, которая проходит сквозь нас. Мой отец – это оборона Ленинграда, и подводный флот, и затем морская пехота, мать у меня блокадница, родилась в 40-м году в Ленинграде. И вот так вот я дончанин коренной, но вот мои, мои судьбы так тесно переплетены с нашей общей историей. И я тоже как бы сердцем, артериями своими принадлежу городу на Неве. И... Вот мои друзья, сейчас рядом находится еще один человек, когда мы выяснили вот мою такую личную биографию, мы сразу почувствовали, что мы одной крови, одной судьбы. И вообще за это время войны мы стали, подчеркиваю, одной судьбы, а это гораздо больше, чем одной крови. Мы ощутили себя людьми одной судьбы. Это очень важный момент в русской истории. Не могу не спросить. Это вот остро чувствуете все происходящее. А вообще без войны нельзя было без этой обойтись? Это всегда у меня главный вопрос. Я об этом думаю постоянно. И прихожу к той мысли, что война никогда не кончалась. Мы дети... После войны я родился в 1959 году. Я помню тех, кто воевал, им было до 50 лет. Это были еще. В... Я думал, это взрослые люди. Нет, это были мужики в цвете. В цвете. Они нас ограждали. Они говорили, ну вот вам уже не достанется, ну вот все закончилось, вот теперь вы поживете, на тебе, внучок, конфетку, значит, балуйся, живи в мире. На мой взгляд, это была их ошибка, надо бы построже было, и наши военруки, которые воевали должны были бы быть построжены. но это человеческий фактор естественно они хлебнули горе и самое интересное они не рыдали за праздничным столом невероятно сильное поколение мы победили фашизм но не уничтожили его а война никогда не прекращается она принимает острую фазу но марксисты здесь правы потому что это продолжение политики другими средствами и Европа, как только достигает какой-то категории развития, ну, для меня это развитие в кавычках будет всегда, она приходит к своей высшей фазе фашизма их атакуют атакуют россию а поскольку ситуация действительно развивается витками но тем не менее она выходит каждый раз на определенно более концентрированный и четко формулирую уровень то сейчас мы не воюем с украиной на самом деле мы не воюем с украинцами ни в коем случае потому что украинцы и русские это один народ правда мы воюем с бесами и Ближе к небу, чем Россия, нету места на земле. Это я такое написал. Я считаю, что так и есть. Мы воюем на светлой стороне, а да, силы зла. Вот правильно Кадыров называет их шайтанами. По-русски это бесы. Бес воплощается. Он воплощается во плоть человеческую. Об этом предупреждал один из первых, гениально делал Николай Васильевич Гоголь. У него бесы везде в церквах. Надо обратить внимание Вий, вечера на хуторе и конечно же тарас бульба там три человека главные фигуранты повести а, тарас русский э, остап русский человек абсолютно отдал жизнь за други своя, другие своя да. и андрей который сказал там где хорошо что мне товарищи что мне отчизна там где хорошо там и моя отчизна вот он Хохол, извините меня за неформативную лексику, может быть. И конец. Вот его остановил отец родной и убил. Ну да. Ну что, помогли тебе твои лезть. Да. Да? Да? Да, это да, это да. Точка жирная. Да. И сейчас так будет. Точно Похоже так. на то. Похоже на то. Вот вы человек искусства. А много в Донецке таких... Много сейчас искусства на Донбассе вообще, ведь это великая сила, это не фигура речи. Искусство вдохновляет, тем более такое. Без этого человек не может оставаться человеком. Вот без духа, это дух питает. Безусловно. Сознание определяет бытие, а не наоборот, как нас пытались обмануть большевики. Абсолютно. Абсолютно. И фундамент любого государства – это не тяжелая и даже не швейная промышленность, а идеология. На идеологической базе построено то, что воюет против нас. И конвейер Гитлер-Югент, который работает безостановочно на Украине, тому подтверждение. Когда разваливали Советский Союз, первое, что подорвали идеологическую составляющую – нравственность. И вот эта подмена нравственных ценностей привела к краху огромной страны советского союза и катастрофа мирового масштаба мы еще даже я думаю до конца не осознали ее но сила русского народа в том что это тот народ который обречен на победу так сказала юна морец мы с ней дружим с самого начала войны с 14 года и она мне советует говорит, ты вот именно так и говори потому что здесь у нас нет выбора мы победим да мы безусловно победим говорит она мы более того мы обречены на победу. В этом феномен русского народа. Так и будет, безусловно. А вот составляющая слово невероятно важно Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Бродский сформулировал иначе, но тоже невероятно точно. Язык есть Бог, сказал Бродский. А поэзия ⁇ способ существования языка. То, что я делаю, это стихи под гитару, это форма существования поэзии. Поэзия – это язык тайного знания. Им написаны все великие книги человечества, начиная с Библии, Ветхого Завета и так далее. И наше сознание определяет наше поведение. На каком языке мы говорим? Ключевое стихотворение Пушкина, а это именно и есть создатель современного русского языка, «Клеветникам России», написанное, кстати, по украинскому поводу, после подавления польского восстания. За это стихотворение его современники-либералы плевали в спину Александру Сергеевичу, и там есть ключевая фраза «Мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы». Не зная этого стихотворения, не зная истории и литературы, но, будучи носителями русского языка, наши ополченцы, простые мужики, взяли палки, тогда и ружей не было толком, они вышли на блокпосты, и не признали наглой воли. Это действительно поразило всех. Они не признали наглой воли. Носители украинского языка. Они, естественно, впитали в себя, как цитирую Бродского, «Брехню Тараса». И ключевое стихотворение Шевченко, заповед, завещание. «Як умру, то похавайте», «Как я умру, то похороните меня на могиле» и так далее. И там следующее. То есть человек, главный герой, автор, Стоит перед Богом в неглиже, то есть он уже туда готов. И он говорит, «Враже и злою кровью землю окропите. Кто враги в этом случае? Соседи. Это поляки, русские, евреи. Вот их кровью, то есть не украинцы, а окропите землю. Но как человек, который перед Богом стоит, как он это может сказать? И вот эта ментальность заложена в поведении носителей так называемого украинского языка потому что это искусственно созданный язык он имеет формально все признаки лингвистические языка и тем не менее вот эта идеологема и код поведения вот каковы человек будучи русским человеком и соответственно находящийся в поле русского языка переступает невидимо главную черту он отказывается от материнского языка совершая акт предательства это очень незаметный шаг но ключевой он говорит, я не русский. Из Львова во время Первой мировой войны эвакуировались русские люди. И Марков держал генерал вместо там получаса, ну условно скажем, переправу, несколько часов, чтобы все русские выкинули, вышли из Львова. Остались те, кто признал себя не русскими, будучи русскими. Так формировался этнос западноукраинский. У них есть черта, наше русское упорство – и был случай, когда в аэропорту окружили ВСУшников, и они, будучи в окружении, шел бой в аэропорту, закричали, русские не сдаются. Тогда был комбат Моторола, он засмеялся и говорит, отпускайте. И их отпустили, но они снова вернулись воевать. Мы воюем с бесами, а получается, что люди одной крови. Это трагедия, она расколола семьи, отцов, детей, это действительно великая трагедия. А вот то, что сейчас происходит на Донбассе, это еще, вот я расскажу глубже. Если раньше мы встречали по другую сторону точки соприкосновения, линии соприкосновения представителей Днепропетровска, там Кривого Рога, откуда Зеленский родом, Полтавы, то сейчас западная Украина сразу забежала. Это не бойцы. Как только запахло нам они убежали центральная украина была то сейчас против нас воюют дончане луганчане которые были под оккупацией 8 лет и у которых переформатировано сознание они говорят на том же языке они такие же коренные как и мы но конвейер Гитлер-Югент, налаженный конвейер воспитал из детей вот таких. У Высоцкого есть фраза «Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой». И беда в том, что сыновья уходят в бой против нас же. Наша задача, наша задача сделать так, чтобы эти сыновья воевали за нас. Я стараюсь над этим работать, потому что острие идеологии – это культура. Ну и самая мобильная часть – это песни. И вот то, что я пишу, я стараюсь максимально... Часто и при первой же возможности выступать в госпиталях, в воинских подразделениях. Я знаю, что я делаю. Это политработа. Но если политработник казенным языком начинает излагать материал, то он может вызвать внутреннее отторжение. И это будет, как называется, фига в кармане. То, Если я это делаю в стихах и песнях, совершенно другая форма. И я вижу по глазам, что минута через три наступает понимание, взаимопонимание. Моя цель – аргументировать мотивацию, э, аргументацию происходящую, чтобы солдат, который обязан получать полезную информацию как минимум раз в неделю, чтобы он ее получил. И у них, у солдат становятся глаза ясными, наши понимают чуть больше. А вот те, которые заходят сейчас из России, солдаты, они до конца не верили в то, что это может быть. Ну, для русского человека это всегда чудовищно, неожиданно. Они говорят, мы думали, это пропаганда. А когда своими глазами увидели, что вот так это не пропаганда, они, конечно же, уже снулись, для них это открытие. Я думаю, что об этом надо говорить, чтобы большая Россия как можно больше, яснее представила себе то, что происходит на Донбассе. Ну да, тем более, что народ не вернешь в Лона, народ не вернешь пушками пулеметами это невозможно это только разъединяет да. это точно сейчас сказано все-таки вот я бы хотел услышать а приезжают там кто-то люди искусства еще вот, вот только что вот все что мы сейчас говорим это о значении искусства слова вот силе слова особенно вот в такой вот, в критической ситуации россия сейчас вне всякого сомнения находится на каком-то вот рубеже сейчас ну, даже вот слово «критическое», это оно как-то так вот ослаблено, это перелом. Мы где-то на переломе, на рубеже находимся, и что за ним? Победа-то да, но что дальше? Перспективы какие, какая цена, вот это что же надо? Это невозможно не предсказать ничего. Вот поэтому сейчас слово, сейчас искусство, она и строит вот это будущее, она его предопределяет кто сейчас из наших туда приезжает кто кто выступает что там вот это вот опишите мы отслеживаем очень внимательно потому что ну мы там живем нахлынувшая волна гастролеров может быть я говорю резко но ну, донбасс вообще резкий по своей природе конечно же нами внимательно отслеживается изучается к некоторым у нас большие вопросы. Ну, как большие? Однозначно. Ты кто? И где ты был 8 лет? И в то же время мы знаем тех, кто абсолютно честен. И мы их принимаем не просто как гостей, а как друзей и братьев. Вот, например, у меня сейчас открытие и большой подарок судьбы. Это Сергей Галарин лидер группы «Серьга». Он сейчас выпустил диск. Там мои песни, с моих песен начинается, на, на мои стихи, и заканчивается этот диск. Он действительно музыкант, он невероятно талантливый, вообще это признак класса, Серега. Он был на Донбассе, но при этом не рвет тельняшку. Они были с Ольгой Кармухиной, и да, он нас поддерживает, он тонко чувствует происходящее. Юля Чечерина на мои стихи написала песню «Бог устал без хороших людей». Она почему-то не называет автора стихов и музыки. Автор музыки это... Ну, простим ей. Да, конечно, простим. Сергей Бабунец. И песня хорошо сделана, потому что Сергей хороший мелодист, отличный. К Юле тоже нет вопросов. Она с 14 -го года у нас на Донбассе. И вот так. Наши пишущие наши пишущие. В то же время расставляют свои точки. Вот эффект пены, но ну, он возникает при любом шторме. Ее много, затем ее сдувает ветер. То есть время ставит все на свои места. И остается немного людей, ну, а много и не может быть. Ну, не бывает так, что целый колхоз поэтов, вот как всякие бардовские фестивали. Но не бывает, что несколько тысяч человек и все поэты. Ну ради бога. Два-три, не больше. но ну, и не надо. Но вот те, кто остались на донбассе те кто живут я считаю что к ним надо привлекать внимание а не тем кто убежал потому что ну я понимаю что в силу обстоятельств многие уезжают но эти обстоятельства тоже требуют рассмотрения на самом деле потому что ну, так и есть мы -то, мы то знаем эти обстоятельства и надо изучать потому что пену надо сдувать мы тогда мы если не сдуем это будет червоточина которая даст результат дальнейшем что касается качества литературы, поскольку тема очень серьезная, острая, она действительно в самом сердце находится нашего сознания. Опять же, Бродский написал замечательно. «Плохая литература», – сказал Бродский, по моему мнению, – «сродни предательству Родины». И это правда. Когда ты пишешь о Родине когда ты поднимаешь такую важнейшую тему но делаешь это некачественно ты подаешь на передовую бракованный снаряд который или разорвется или полетит не туда но ну, в общем так нельзя делать поэтому надо тщательно отбирать продумывать образец это песни стихи великой отечественной войны Это категория высокого класса кстати борис луцкий гениальный поэт из-за него начал писать Иосиф Бродский. Это наш земляк, он родился в Славянске, прошел всю войну. Действительно, он воевал. И шикарный поэт, гениальный. Вот он, Гудзенко, Симонов. Вот образцы гражданской поэзии. Чуть раньше, это, конечно, Маяковский, который обвиняем... Совершенно зря в том, что он служил власти. Нет, не служил он власти. Перед ним лежала разорванная в клочья Россия после революции и гражданской войны. И он чувствовал свою задачу, как это сшить. И он это сделал. И да, он сгорел, да. Но он абсолютно, я думаю, не жалел об этом, потому что он сделал. Он сшил Россию. Его стихи были понятны и рабочему, и профессору, и солдату, и генералу. Да, он гениален. И многие песни, которые остались в гражданской войне, они гениальны. Точно так же, как и Великую Отечественную, написаны и сейчас. Такой же взлет и востребованность этих стихов. И причем надо, нужны комиссии определенные, наверное. Есть окопная лирика, она останется, так сказать, в архивах. Это такие мемуарные песни, их, наверное, нельзя даже в эфир пускать, потому что это лексика ненормативная. Ну, а уровень художественный, да, дембельские песни, их надо, конечно, в отдельную категорию. Потом со словом, со, работа со словом, ведь это тонкая грань, нравственность и безнравственность. Ненормативная лексика недопустима в этом случае. Это родина? А что такое родина? Это Господь, Бог, это Отечество, государство. Вот так, надо торжественно. Вот Если звучит гимн Советского Союза или России, ты встаешь. Ты чувствуешь гордость за свою страну. «Донбасс за нами» делась по этой проекции песня. Когда ты слышишь вставая, страна огромная». Вот у меня как у волка шерсть дыбом встает по позвоночнику. Я пойду убить фашистов. Я уже в строю. Любой национальности человек, когда слышит «Прощание славянки», он понимает, что он русский. Тантарин, грек, еврей кто там у нас еще? Вся масса народов слышит прощание славянки и понимает: да, вот это Россия и ее часть. Вот такая поэзия востребована. И я думаю, что пену сдует. Вот первоначально у нас был выплеск не совсем понятный, но он тоже придет почешется в норму и проявится поэты высокого класса. Вот это очень важно. И они останутся, потому что это литература, это качество слова, это то, что мы оставим нашим потомкам. И вот я еще раз цитирую Высоцкого, ⁇ сыновья уходят в бой ⁇ мы уйдем, что останется после нас? Слово. Это бессмертная составляющая нашего существования. Даусы ищут бессмертия другими путями в Китае те кто монахи они тоже несколько иными путями вот, допустим православные монахи ну что такое молитва это тоже слово они идут так таким путем а вот э, интеллигент на самом деле не ругательное слово интеллигент это светский духовник как пушкин как гоголь это светские духовники что может оставить эта категория людей слово, которое понятно населению? и мы должны воспитывать подрастающее, следующее поколение, следующее, иначе правнуков оставим в дурахах. Опять же цитата из Высоцкого. Из репродуктора передней звучит интернационал, и снова бой, и не последний, и здесь Иосиф не соврал. Взывает к небу век от века земля, уставшая от бед. Не отрекись от человека, Верни пророка в Назарет. Ты видишь сверху всю картину, Нет проку Ирода унять. Нельзя пророку в Украину, Нельзя распятым быть раз пять. Благая весть в боеприпасе, В аду дыбальцевской печи, Не на Парнасе на Донбассе Куют архангелам мечи, на верещания и стоны Не обращай свой слух, Господь, Когда наш разум, возмущенный, Войдет в украинскую плоть. Держись, держись, справимся, братик, Еще зубами будем рвать их, Ведь на войне не на кровати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 Матом, апостол в должности медбрата, Мессию тащит на спине, Апостол в должности мед брата, Мессию тащит на спине.